Ребят, всем привет! Сегодня я хочу вам подарить пресеты. Ссылочка будет в описании. Кстати, говорю сразу: будете подписываться. Те, кому нравится и кто наблюдает за моим каналом, я буду выкладывать регулярно пресеты. Вот. Слушаем, что у нас есть. <музыка> И потом типа классно и на основал Что с мной бывало, это основа, Все, что ты. мы забудем потом Пусть горит и дырким окном Все бывает зря Убрать себя и жизни твоей Что убирать тесты, ты Напротив убивать меня едкий дым И не скрутим этапом, а не сохнет ты. В общем, вот так это звучит. Но хочу сказать, то, что я скидываю пресеты чисто на обработку вокала, без эффектов пространственных. То есть, вот, одна группа с настройками сразу, со всеми, какие вот здесь есть. То есть, будет два пресета на одну группу и на вторую группу. То есть, общая обработка и добавки. Сразу хочу сказать, то, что не каждому проекту это подойдет. Поэтому не надо потом гнать на меня, как вот там выпуски у юры фауста потом там типа псиралова типа его бля, плагины там не подходят тому-то тому-то потому что у всех разное оборудование разное исполнение все кому-то подойдет кому-то нет кто-то кому-то там не совсем но можно докрутить вот ссылочки будут в описании так можно послушать это как будет без пространственной обработки Ждёкся опять у тобой не последний раз Я слышу, сука, ты вроде все путём Типа классно и на основалом Что со мной бывало, это основало все, что мы запутим потом Пусть горит и дырки мотнём Все так бывает зря Убрать себя из жизни твоей Что выбирать тесты Напротив убивать меня едкий дым Не скрой, тем этапом не сохнет дверь Готель убивает моих головники Пу-пусть местами, но это валий. Ты устал руками, ты в общем, вот так это звучит. Ссылочки будут в описании, опять же, повторюсь. И подписывайтесь на канал, комментируйте. Пофигу, хейтите комментарии вообще разные. Принимаю, пишите в личку. Все, до скорых встреч. До свидуль. До Свидуль!